Подождите, у меня микрофон что-то фанит, сейчас я исправлю, извиняюсь. Сейчас будет нормально все с ним. Сейчас будет с ним все нормально. Я вас уверяю. Пожалуйста, не надо. Сейчас. Пожалуйста, не надо. Что мне надо? Что мне надо? Что нормально? Что им надо? Что? <и> <и> <и> <и> Ладно, я пошел за варить, я пока. Че, куда идти? Что, Не так любясь. Что, не любясь? Это все, что Я что я люблю. Подожди, я повторку включу, а мы хотим посмотреть, как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 Ваш um... кватер